чтобы раскрыть про нашу группу вконтакте в которой разыгрываем много танков и золота а также проводим конкурс для разведчика, дамагера небольшой мини конкурс, а также конкурс танковик а также гайды, стримы и новости ссылка под видео Всем привет, а тем кто кушает, приятного аппетита Вот настало время сделать обзор одной из желаемых многими ПТ 8 уровня СТРВ С1 Это по факту одна из самых необычных премиум ПТ в нашей игре А все это благодаря разным режимам игры но для начала я хотел бы озвучить, а затем обсудить все плюсы и минусы, тем более того и другого здесь хватает. Но перед тем, как я начну, хотя бы обратиться ко всем новичкам в нашей игре. Не покупайте эту ПТ, вам еще слишком рано на таком играть. Итак, плюсы и минусы. Кому не интересно, перемотайте до основной части. Начнем с плюсов. Отличная маскировка, низкий силуэт, благодаря чему танк легко спрятать в складках местности. Отличный угол склонения орудия в осадном режиме, хорошая точность, Нет, я сказал, великолепная точность и сведение в осадном режиме, шикарные углы наклона брони помогают против калибров менее 90 мм, высокое бронепробитие, высокая скорость полета снаряда, хорошая скорость вперед и отличная назад. Отличная стабилизация, даже при развороте на месте в осадном режиме соответственно. Массети серия труба при повороте в осадном режиме продолжают работать не отключаясь. Хороший разворот в 390, неплохая скорострельность и отличный ДПМ для своего уровня. И благодаря всему вышесказанному, очень хорошие показатели в А К минусам я бы отнес отсутствие брони, вследствие чего изымелся от фугасов. Также в походном режиме орудия отсутствуют углы вертикальной и горизонтальной наводки. Крайно низкая динамика в осадном режиме. Постоянно необходимо переходить из осадного в походный режим, но к этому очень в принципе, быстро привыкаешь. Карта зависимость. Особенно в городских условиях, где очень мало места для маневров. Команда зависимость. Тащить соло очень тяжело на данном танке. Ну и не самый лучший обзор, но благодаря стереотрубам это все легко решается. Кстати, посмотрите какой сочетный камуфляж на консолях. Странно, почему вы не вели на ПК стрв 1 хорошая покупка, но даже для тех, кто знает, что покупает. Вообще, если быть честным, то это не Скорпион Г или ему подобные ПТ. Стрв-С1 подходит далеко не всем, а все дело в двух ее режимах игры – осадный и походный. А в первых боях очень непривычно использовать осадный режим, но после пару боев уже перестаешь напрягаться, ведь это все занимает не так уж и много времени. Ведь переход между режимами – это 2 секунды в режим и 1,3 из режима выйти и вскоре вы к нему настолько привыкнете, что перестаете замечать. В общем, отличное ПТ, тем более за такие деньги. А для многих это как глоток свежего воздуха при приевшемся стиле игры на других танках. На данный момент это самый необычный геймплей в игре, но пока соответственно не вышли изменения для СТБ-1, где у него будет пневмоподвеска. Если смотреть более детально, то у любого танка самая важная деталь является орудие. В этой ПТ оно отличное, как минимум своим пробитием, 288 мм под подкалиберным снарядом и 330 мм голдой. Которая, если быть честным, ему почти не нужна и возится только для таких танков, как Маус, Хэви и ему подобных постодонтов. Насчет фугасов я бы сказал так, возьмите парочку, малая, а так много не рекомендую. В общем, пробой гуд и танк не голдозависим, а как для према это один из самых важных показателей для фарма. Да, конечно, по разуму урону у нас не выдающийся результат, но весьма серьезный Альфа Страйк в 390. Но благодаря нашему КД ДП у нас неплохой. Вот тут, кстати, пора перейти к тем самым режимам. Вообще-то, это ПТ отлично, но если вам не нравится или вы не можете справиться с этими режимами, то вам это ПТ противопоказано. И мне его жаль, потому что это ПТ, как по мне, зачетно. Но я немного отвлекся. В 99% случаев вы будете стрелять из осадного режима ибо походный режим походит только для передвижения. Нет, конечно, стрелять можно, но шанс попасть ну, 20% из 100, ведь орудие жестко закреплено в корпусе и не имеет углов наводки. В осадном режиме точность и все показатели орудия достигают своих максимальных значений, а мы получаем возможность благодаря подъему и опусканию корпуса менять углы наводки. Поэтому смысл имеет обсудить только точность орудия в осадном режиме, который составляет 0,29 на 100 метров без всяких плюшек, и время сведения в осадном 1 на 4. В этом режиме мы и и наша стабилизация этому способствует. Но вот наша КД 10,2 секунды, не самая идеальная, конечно, но с плюшкой можно довести до 8 секунд. В стоке наш ДПМ-2300, но можно догнать до 3000. По поводу УВНов и они у нас отсутствуют в походном режиме, а в осадном режиме УВНы составляют минус 11 вниз, ну и 11 вверх, что в принципе отличный результат. из зафиксированное орудия наведение осуществляется только посредством поворота корпуса влево и вправо, но зато в таком наведении есть и плюсы, ибо наши нашем осете стереотруба продолжают работать. Я категорически советую возить их на данный ПТ. Также посоветую засунуть туда, еще и досылать. Чаще пользуйтесь автоприцелом, так как скорость полета снаряда у нас очень высокая. И кстати, валить ЛТ на этой ПТ очень и очень удобно. Хотел бы еще дать один совет. Активно пользуйтесь рельефом. Данное ПТ благодаря осадному режиму и углам в 11 градусов, может дать возможность стрелять из-за холма практически не пока своего корпуса. Да и развести противника на выстрел не составит труда, а затем дать ему плюшки и уйти на за холм на КД. Все дело в том, что когда мы высовываемся из-за холма, нашу ПТ практически не видно, а мы всех прекрасно видим. Ну и плюс углы наклона брони способствуют рикошетам, но об этом чуть дальше. А единственный показатель, который ухудшается в осадном режиме, это наша скорость, которая падает до 8 километров походном режиме соответственно все идет в минус, кроме скорости, которая, кстати, не такая уж и маленькая, 16 лошадок под капотом, которую выдают нам 50 км вперед, что дает нам очень хорошую возможность быстро и безнаказанно занимать выгодные позиции и ждать противника. Дальше, кстати, второй линии личный свет, устойте на третьей линии и отстреливайте противника. Тем более наше орудие позволяет выцеливать уязвимые места даже на большом расстоянии. А если видите, что противник провал направления, то смело прыгайте в походный режим и валите оттуда, благо скоро заднего хода нам в этом благоволит. Она почти не отличается от скорости вперед и составляет 45 км в час, кстати, очень и очень приличный результат для ПТ. Так что мы вперед едем, точнее мы назад едем почти так же быстро, как вперед. А стоять и отстреливаться очень не советую, особенно если вы в засвет. А Все дело в том, что у нас очень рандомная картонная броня. Да, именно рандомная. А толщина брони всего 30 мм. Если бы не дикий угол наклона брони, то у нас бы шили все и вся. А так есть шанс получить непробитие. Ну конечно да, шанса 50 на 50. Но у некоторых ПТ и такого шанса нет. Лично данный ПТ у меня есть, я не жалею о покупке и довольно интересные рикошеты и довольно часто даже от крупных калибров происходят. Но это более редкий случай. В основном от калибров меньше 90 мм очень часто пролетают рикошет. А с калибром выше, соответственно, шанс на получение рикошета очень маленький. Также бойтесь фугасов и, само собой, артиллерии. От них мы очень страдаем и получаем фул дамаг. В общем, броня хоть и радует нас рикошетами, но не является сильной стороной данного танка. Но благодаря нашему силуэту мы получили на отличнейшую маскировку, которая в совокупности со столом делает нас идеальным снайпером, который доставит кучу неприятностей противника. Плюс обязательная массеть. А тут конечно есть и минус, это слабый обзор. Но как говорил выше, это решается стереотрубой, которая здесь приходится идеально. И повторюсь, при повороте в осадном режиме труба не слетает. Так что минус с обзором, трубами мы перекрываем. В Вообще, что хотелось бы сказать в конце. А данная ПТ получилась... Очень интересно как по геймплею, так и по реализации. Конечно, мы страдаем на городских картах, потому что реализовать наш танк на городских картах очень непросто. Но все-таки места интересные есть. Лично для меня это ПТ стало небольшим таким открытием, которое дало мне ну, реально глоток свежего воздуха после обычного геймплея на других танках. А данной покупки я не жалею, призывать я вас, конечно, к покупке не буду, потому что данная ПТ может подойти не 7. Нет, ПТ отличная. Если вам нравятся походные и осадные режимы, если вы можете, и вам это подходит, берите, вы не пожалеете, данная ПТ очень хорошая. Тем более за такие деньги, за которые она продается. У данной ПТ больше плюсов, чем минусов. Кстати, на Новый год эту ПТшку я подарю брату. Если он увидит это видео, он сейчас об этом узнает. Он недавно выкачал себе Юдиса, и Юдис ему очень понравился. Так что думаю, это СТРВ, он будет в полном восторге, тем более на халяву прием получить до Нового года, это тоже приятно. Надеюсь, обзор вам понравился, вы сделали свое мнение, подписались на канал, поставили лайк. Пока-пока, до встречи на канале.